Всем привет! В эфире «Универ а в студии Диана жиленкова Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Какие задачи на 2021 год ставит Министерство по делам молодежи Республики Татарстан? Лечебная физкультура после COVID-19. Казанский университет дал старт поезду здоровья. Казанский университет выиграл президентский грант на проведение международных исторических школ. В 2021 году фонд президентских грантов окажет поддержку в реализации проекта в размере 10 миллионов рублей. Мероприятия будут проводиться совместно с Российским историческим обществом. По итогам школы лучшим смешанным коллективом российских и иностранных участников будет оказана поддержка при реализации их исследовательских и просветительских проектов. На площадке театра Аллафузова состоялось расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Все подробности далее. Заседание открыл министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. В своем выступлении он обозначил приоритетные задачи на наступивший 2021 год и подвел итоги работы Министерства за прошедший. Мы запускали институты в виде выборов молодежной парламентов во всех муниципалитетах и выстраивали, так скажем, эту систему по всему Татарстану. У нас получилось наладить систему грантовых конкурсов и поддержку ребят на федеральных проектах. Вы видите, более 120 миллионов рублей сами ребята уже привозят с федеральных грантовых с федеральных форумов. Это говорит об уровне их подготовки. Как отметил в своем выступлении Дамир Фатахов, Татарстан продолжает оставаться лидером по реализации молодежной политики в России. По словам министра, главным приоритетом в наступившем году станет работа с подростками. Также в рамках заседания состоялась церемония награждения тех, кто внес значительный вклад в реализацию молодежной политики в Татарстане. Вручал награды премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, который поблагодарил всех участников заседания за продуктивную работу. Как было отмечено, важнейшей задачей Министерства по делам молодежи Республики Татарстан становится помощь молодым людям в поиске себя и своей реализации на малой родине. Диана Желенкова, Фарид Универ Универньюз. Чем полезна лечебная физкультура после перенесенной коронавирусной инфекции? Узнаем в материале моих коллег. По словам врачей, лечебная физкультура рекомендуется пациентам после перенесенного COVID-19. Благодаря реабилитации улучшаются дренажные функции легких, проводится профилактика спаечных процессов легких, фиброзных изменений, улучшается объем легких, соответственно, улучшается козапмен, и от этого улучшается состояние и головного мозга, и всех органов и систем организмов. Для того, чтобы начать заниматься лечебной физкультурой, пациент сначала должен обратиться к участковому терапевту по месту жительства тот направит его на консультацию к врачу лечебной физкультуры. На основании диагноза, данных о сопутствующих заболеваниях, анализов пациента, мы предложим ему комплекс лечебной физкультуры, который подходит именно этому пациенту в данном конкретном случае. Занятия по лечебной физкультуре проводятся в небольших группах. Для прохождения терапии при себе нужно иметь всего лишь направление от врача-терапевта и спортивную форму. Радик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 В формате такого мероприятия посетили обсерваторию нашего Казанского университета. Здесь у нас для студентов предоставлены лыжи, для того, чтобы они смогли прокатиться. И с учетом того, что сейчас каникулярное время, но многие иностранные студенты остались в общежитиях нашего городка. Первые четыре выезда у нас сделаны для иностранных студентов, которые, многие из которых впервые попробуют себя на лыжах и вообще узнают, что это такое. Мы в этом им поможем. Для студентов провели инструктаж и предоставили лыжи.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 Сессия подошла к концу. Студенты освободились от зубрежки билетов на экзамены и готовы вернуться в привычную жизнь. Не исключением стали баскетболисты Казанского университета. 28 января на паркете Академии спорта сборные КФУ встретились с фаворитом чемпионата Поволжской государственной Академии физической культуры, спорта и туризма. Как прошла первая игра после зимнего перерыва для Казанского университета, расскажет Диана Урядова. Баскетбольные сборные Казанского федерального университета уверенно заняли лидирующие позиции перед новогодними каникулами. Теперь же сборным КФУ предстояло с самым угрозным соперником – Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Первыми на паркет академии вышли женские сборные. С самого начала матча Академия спорта ход игры берет под свой контроль. В течение всей четверти у баскетболисток Федерального университета не получалось наладить стабильность попадания, а их соперницы реализовывали практически все свои броски. В атаке Академия разыгрывала тактику «вход-пас-бросок», и они с легкостью набирали очки с быстрых, мощных проходов. Первая четверть заканчивается со за счетом 21-10. Во второй четверти обе команды начинают придавать игре особый темп. Игра стремительно переносится с одной части поля на другую. Перестав делать грубые ошибки, баскетболистки КФУ смогли переходить в атаку и забрасывать мячи в корзину. На большой перерыв команда уходит со счетом 39-30. Во второй половине Академия спорта сразу начинает зоны защиты. Первые две попытки вывести мяч у КФУ заканчиваются потерями. Девушки активно пытаются компенсировать свои неудачи. В их нападении на Начинают водиться быстрые передачи и броски издалека. За реализацию бросков в трехочковой линии берется Дарья Ашгебесова. Она уверенно забрасывает сложные броски с дальних дистанций. Но передачи у КФУ не всегда бывают качественными. Пас через руки и легкий перехват. За эти простые ошибки Академия наказывает своими забитыми мячами. Счет 55-47. В заключительном игровом отрезке баскетболистские Академии начинают персонально опекать игроков Федерального университета. Сборная КФУ ничего не остается делать, кроме бросков не из самых выгодных позиций. София Лат. Тыпова берет игру в свои руки. Сначала забивает два очка с прохода, а после зарабатывает возможности пробития штрафных. Но это было недостаточно, чтобы ввести игру в овертайм. Концовка встречи проходит полностью под диктовку Академии. 79-61, первое поражение сборной КФУ в регулярном чемпионате. По традиции чемпионата, после женских команд на паркет выходят мужские сборные. Стартовая вбрасывание, выигрывает Академии и сразу бегут к кольцу соперника. Кирилл Попонин отправляет мяч в корзине федералов. Встреча сразу набирает обороты. Многочисленные Фолы, броски с дальних дистанций Ближе к середине первой четверти Академия ведет с разницей 8 очков Однако федералам удается изредка доносить мяч До кольца соперника и сокращать отставание 19-13 всего 6 очков Привезли игроки Академии Федеральному университету в первой четверти Во второй четверти игроки Академии Плотно встали в защиту Это вызывало трудности у Куфу нападений Гра от обороны принесла свою выгоду Игрокам Академии Подпуская близко кольцу своих соперников Защита уверенно пользовалась преимуществом в росте, отбирала мяч и стремительно убегала в контратаку. 45-31 на табло под конец первой половины игры. После перерыва игроки из Академии продолжают вести активную игру в защите. Федеральный университет решает перейти в игру все в нападении, но ни к чему хорошему это не приводит. Постоянные фолы в атаке от федерального университета дарят баскетболистам Академии штрафные броски, которые те без проблем реализовывают. 7 47 преимущество Академии растет до 29 очков. В заключительной 10 минутки игроки Академии продолжают вести свою игру на площадке. Сборная КФУ, к сожалению, для болельщиков не смогла что-либо противопоставить соперникам и продолжала пропускать. С разгромным счетом 170-71 Академия спорта выигрывает встречу и выходит на первую строчку в таблице. Неудачный игровой день получился для сборных федерального университета. Но уже 4 февраля они попытаются исправить положение. Следующий соперник Казанский государственный аграрный университет, и эта встреча наш телеканал покажет в прямом эфире. Диана Урядова, Наталья Жирнова, Универньюз. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Желаю вам хорошего дня. До новых встреч.